Итак, мы с вами находимся в СНТ, Черная речка. Вот видим, как сильно зарос участок. Это не просто трава, здесь уже растут кусты практически. Не практически, а вот уже кусты растут, такие вот заросли, неимоверные. Вот. Участок уже весь запущен за прошедшее время тут вот какая густая трава здесь уже просто так газоны косилки с не походишь вот все запущено сами понимаете да какую работу здесь надо сделать чтобы скосить это треммером работа и что же сказать что когда приезжает компания огородов раз и трава вся скошена вот так вот участочек здесь выкошен травки нет остались только кустики плодородные и можно заняться наведением порядка в дальнейшем на участке его отсыпкой ремонтом дома и всем остальным чем мы, я надеюсь, дальше займемся. Поэтому обращайтесь к нам, компания "Огородов", телефон 904 2440. Ждем ваших звонков.